Добрый вечер, сэр! Итак, Джим, что там у нас? Похищение. Парень, 19 лет. Преступник оставил записку с требованием выкупа. Ну, неплохо. Хотя бы записку оставил, мол, так и так, чтобы мы хотя бы в курсе были. А родители? Уже знают? Да, мы позвонили им. Они уехали на дачу копать картошку на майские. Но теперь вот возвращается обратно. Почему же он не поехал с ними? По их словам, он считал это пустой тратой времени. За что и расплатился? Как похитителю удалось проникнуть в квартиру? Отмычка или отвертка. Дверь была закрыта на один поворот ключа, а не на два. Легкая задача для любого преступника. Следы борьбы ужасно. Но, по словам родителей, эта комната всегда выглядела так же. Отвратительно. Он играл в World of Tanks в наушниках. Ничего не слышал глухая тетеря. Преступник спокойно подкрался сзади и напал на него. Завязалась борьба. Удивительно, как он вообще со своим компьютером дебилом не стал. Очевидно, борьбу он проиграл. Не занимался спортом. К тому же, не доел свой завтрак. Саманта? Оставил всю силу в тарелке. Сэр, тут остатки Кока-Колы. Отправить на анализ слюны? Оу, вылейте эту гадость немедленно. Вы в курсе, что ее унитазы чистят? Ну, но, но, сэр. Не сэр ко мне. Джим, как давно твои ребята здесь работают? Около четырех часов. Я, конечно, понимаю, что дорога каждая минута, но я вижу, что они устали. Сейчас этим людям нужно горячее. Эй! Сворачиваемся. Перерыв для еды. Все-таки жалко парня. Представляю, как она сейчас сидит в непрометриемом подвале. Связанной веговкой которая где только не лежала, а? ведь еще утром он был дома. Судьба играет с нами в странные игры. Стоп. Ты сказал, он играет в компьютерные игры. Угу. Кажется, у меня есть идея. World of Tanks. Он наверняка писал своим друзьям в чате. Там могут быть подсказки. Ну как мы войдем в компьютер без поголя? Подожди-ка. Готово. Как ты взломал защиту? Можешь научить? Конечно. Жмешь сюда, сюда, потом взломать, потом да. Не совсем понял, можно повторить? Само собой. Объясню столько раз, сколько нужно. Смотри, нажимаешь сюда, сюда, потом взломать, потом да. Теперь понятно? Конечно. Если спокойно и без психоза объяснять, то все становится понятно. Так, в своем последнем сообщении друзьям он пишет, что исчезнет на несколько дней, а потом вернется и купит крутой танк? Ты думаешь о том же, о чем и я? Саманта, Дон, Пролистайте журналы на полках. Ищите вырезанные буквы. Стив, Мэтью. Обыщите ящик с инструментами. Меня интересуют отвертки. Черт возьми. Я учился на детектива четыре года и сразу же пошел работать по специальности, не размениваясь по мелочам на всякие подработки. На своем веку я повидал много подонков, но такого еще никогда не было. Сэр, на опёрке свежие царапины и отпечатки пальцев предположительно похищенного парня. Вы были правы, сэр. Он со своим компьютером все же стал дебилом. Забыл выкинуть журнал, из которого вырезал буквы. Не могу поверить, что он подстроил собственное похищение ради денег. Этот мир катится к чертям. Видимо, мне пора на пенсию. Тем более, что она будет достойная. Ведь у меня белая зарплата и стаж идет уже много лет. Свогачиваемся? Да, это работа уже другого отдела. Можем уходить. Окей, okay, сэх. А, Джим, ты... Ты наденешь шляпу перед выходом на улицу? Конечно, Сэр. Вы идете? Да, только кружку за собой сразу вымы. Я очень сожалею о том, что я сделал.